Здравствуйте, дорогие мои друзья! Ну, мы с вами говорили о том, что надо чистить пространство, там, где мы живем, поднимать вибрации того места, очищать. Насколько хватает вас, насколько хватает на дом свой, на свою улицу, на свой поселок, на свой город, может быть, даже кто-то на свою страну, да вплоть до вплоть до всей земли. Многие мне пишут и говорят, что делают это. Делают это, ну, по своей собственной воле. Делали это и без, без, так сказать, моих просьб и уверений. Делали интуитивно, очищали те места. И часто вот эти места действительно, они становятся чище. Чище, сильнее, мощнее. Вот там, где мы живем. Кто-то говорит, что это ерунда, это не работает. Сейчас мне многие пишут, что кто-то даже надорвался. Тяжело, потому что начинают приходить обратные удары от паразитов. Но никто не говорил, что будет легко. Действительно, друзья, надо взять на себя ответственность. Надо понимать, что, может быть, придет удар. Что это не просто шутки, не, не какие-то там, что вы что-то фантазируете, вы работаете своей энергией. Вы заявляете права на ту землю, на которой вы живете и существуете. Вы хотите очистить ее от паразитов. Это ваше намерение и вселенная. Боги считывают его и помогают. Помогают тем, кто готов принять эту помощь. Помогают очистить это пространство. Вы даете эту силу. Что это не просто, что это опасно, да. И вы можете и погибнуть на этом. Вполне. Вполне может все произойти. Страдают, бывают ваши близкие люди, страдают животные. Очень много этих случаев, когда ну, человек, может быть, надрывается, берет что-то непосильное, или рядом в этом пространстве живут какие-то паразитарные сущности, которые, естественно, не хотят э, оставлять вот этот бесплатный, бесплатный ресторан. Они жрут пространство, жрут людей, жрут животных. И когда кто-то заявляет свое намерение, вступает на этот путь непростой, сложный, Он может пострадать, поэтому кто не в силах это делать, не делайте, смотрите со стороны, кто, кто чувствует, что это его задача, его предназначение, без какого-то афиширования, без там битья себя в грудь, как это многие делают, что я там какой-то воин света, я там, какие только названия тут, знаете, пишут мне, что я, вот я, делайте, делайте там, где вы живете. Делайте вот для себя, для своей семьи, для своего дома, для своей улицы, для своей страны, как возможно Берите на себя ответственность, что это не просто, да Что каких-то наградов там и чинов вы за это не получите, тоже да Тоже да, чем меньше будет вас гордыни и вот это вот я, я тут, главный, нет Вы просто очищаете пространство своим намерением, очищаете его И заявляете, что здесь должна быть атмосфера ядовитая для паразитов Можете его получить за да, это, да-да-да, получите наверняка, но если вы переживете этот удар, то следующий будет легче, и следующий будет еще легче, и в конце концов эта земля станет вашей, энергетически вашей. Вы будете ее держать, вы будете ее хранить. Кем бы вы ни были, кто бы вы ни были, какого возраста, пола вы становитесь для земли для богов, вы становитесь ну даже не инструментом каким инструментом? Не рабом а вы становитесь другом другом земли потому что земля тоже не терпит паразитов, они ей надоели их. их сейчас слишком много земля больна вот этим паразитизмом, она больна человечеством, зараженным это вот эти, этот, бывают хорошие бактерии, как и в теле человека, а бывают плохие, которые вызывают болезни так вот сейчас вот этих плохих ну, в кавычках, бактерий слишком много. И они травят эту землю и травят нас с вами. А мы должны вышибить их. Как бы странно это ни казалось, это то, что работает. То, что удается очистить землю. Вот знаете, насколько удивительно. Удивительно. Многие из вас там что-то говорят о гончаре. И я в первый раз, когда съездил к нему... Я даже не знал о том, что гончар, он не гончар. Он сам мне сказал, что он гончар. Но подъехав на 50 километров к его дому, я почувствовал, что здесь другой воздух. Вот я почувствовал, что я перешел, пересек границу, что он держит эту землю. Что он реально ее держит. И потом я уже анализировал, думаю, а как? Ну реально дышится легче. Вот прямо и... Воздух какой-то прозрачный И вот прямо радость начинает Ты начинаешь чувствовать вот настолько эту атмосферу Вот так И так может каждый из вас на самом деле Если осознает свою силу потому, потому что многие из вас действительно Пришли в этот мир именно для этого Для того, чтобы очищать и держать пространство Чтобы здесь все расцветало, а не все гнило разница между этим или гнить или развиваться и расти мы выбираем развитие а не гниение не разложение не мертвичину знаете насколько хочу вам покаяться чтобы вы понимали что это ну как бы не просто это вот вот это пространство где я живу я тоже пытаюсь его очищать ну, то есть, держу держу это пространство, насколько это возможно. И тоже прошел множество этапов. И до сих пор, вот сейчас я узнал о смерти одного человека. Этот человек, ну, недавно, там, месяца два назад, мы с ним столкнулись. Он, как говорится, возражал против того, что я кормлю собак и котов. Считал, что я развожу тут как бы антисанитарию и бездомных животных. И бешенство накроет этот район. Ну, наверное, совершенно искренне считал. И, естественно, с сгоряча я как бы проклял его. И вот сейчас он уже умер. И знаете, вот столько вот этих уже... Знаете, у каждого доктора есть свое кладбище. И получается, я вот смотрю, вот в этом пространстве, сколько этих людей ушло. Потому что они были паразитами. И... Готов я взять ответственность на, за тех охот, охотников, которые ушли безвременно, которые охотились вот в этих лесах и полях. Убивали. Ну вот что, охотились тут. Рябчики у нас есть, лисы есть, зайцы есть. Вот они охотились на, ним, на них. И те, многие из них, у, многих из них нету уже в этом мире. Они ушли, не просто ушли, ушли далеко в Нижние миры. И моя энергия способствовала этому, мое намерение, моя воля. Несу я за это ответственность? Конечно, несу. И кармическую ответственность тоже несу. И, возможно, придется когда-нибудь еще отвечать и встретиться с ними, и, может быть, даже вытаскивать их оттуда, из тех миров, потому что в чем-то всегда связаны. И надо понимать, что вы, очищая пространство от паразитов, вы можете своей энергией убирать их отсюда. То есть они физически будут уходить из этого мира. Благодаря тому, что это другая энергия, чистая, будет для них ядовита. То есть надо понимать, что не просто так это может происходить. И вы ну, ответственность на себя должны взять, понять, что... И карма тоже. И карма тоже. Если вы участвуете в этом... Значит, вы готовы и сами погибнуть. И что ваша энергетика и ваша воля может утянуть кого-то из паразитических и сущностей, и даже людей на дно. Но это божественная игра. И вы выбираете какую-то сторону, играете за белых или за черных. Но вы уже не просто кусок мяса, от которого ничего не зависит. Вы проводите волю Вселенной, несете сюда прогресс и счастье, и развитие, а не гниение и смерть. Все, дорогие мои друзья, извините за некоторую эмоциональность. Пока.